Так, внимание! Кто может поработать в празднике? Кто, никто не может? Я могу. Будет отраслевая выставка в Париже. Надо поехать туда на три дня. Альфа-банк. Честным быть выгодно. Маша поедет с тобой переводчиком.